5 ноября всем добрый день один из практикуемых мной методов объединения осенью семей в общий зимующий клуб это объединение напрямую что это значит это значит что не применяются никакие такие промеряющие факторы постепенности, типа пленка, газета, через подкрышник, безматочную создавать ситуацию через клеточки я перед этим показывал, а соединяется напрямую, то есть в стык клуб с клубом. Но, конечно же, для этого должна быть температура плюс 5 и ниже. Если в остальных случаях перед этим перечисленных температурный фактор был более высокий, то здесь именно примирение будет за счет того, что мы клубом, двумя перифериями, двумя корками клуба, нижней семьи и верхней, а там температура плюс 10, все прекрасно знают, это распределение зон температурных, они, создавая общий тепловой клуб, таким способом, таким образом, без вражды объединяются. Предварительные операции какие? Этому сопутствующие. рядом семейка, справа вот будет ставиться сверху. Она подрывает, корпус подрывается днище. Для чего это делается? Для того чтобы, когда мы будем ставить ее на, верх... на рядом стоящую слева семью, не создавать вот этих шумовых эффектов, потому что Понятно, как только где-то какой-то шум, пчела будет возбуждаться, а это создаст такую ситуацию агрессии, они сразу пойдут в контакт и может быть проблема. Одна пчела пчелу зажалит, хотя бы ну, несколько особей пойдет запах яда, а это уже такая фактор, который можно трудно остановить в, в жизни что делается с левой семьей на которую будет ставиться убирается все утепление просто сверху крышка и снимается сейчас я снимаю слева крышку с левой семьи крышку и ожидаем когда пчела начнет опускаться вниз в улочки один из важных факторов кроме температурного еще и темнота ну, обычно это где-то так на сумерках вот сейчас еще в принципе видно как когда объединяю большую группу значит все предварительно по очереди подрываю корпус однища снимаю их и прохожу смотрю как только семья начинает уже опускаться, то есть пчелы в какой-то семье опускаются вниз, не проявляют агрессии при моем появлении, значит можно ставить сверху на нее эту одну семейку. Мы попробуем, как они покажу, как они будут себя вести, поэтому снял крышку. Вот сейчас их холод постепенно будет загонять в улочки. Желательно, чтобы не задерживать до больших таких прохладных температур, минусовых. Потому что очень часто при похолодании значительном или же, если слабые семьи, клуб, клубы расходятся по... В своих зонах, по ложе, там, где они уже предварительно начинают формировать. В правой семье, вот справа семья, которая будет ставиться сверху, я снял задвижку литковую, То есть дал возможность большего притока холодного воздуха, чтобы клуб поджался кверху. А здесь крышку снимаем для того, чтобы он... Опустился вниз. Видно, да, потихоньку семья под воздействием холодных температур начинает заходить в улочки. И так вот все семьи, сколько я планирую, объединять напрямую. Снимаю крышки и вот так вот они потихонечку заходят. И затем быстренько рядом стоящие семьи ставлю наверх потому что темнота тоже будет играть параллельно с температурой решающий такой фактор примирения ну и завтра покажу как уже окончательно переформируется, как опускает опущу то есть этот изолятор с верхней семьи и вниз и на этом будет процесс объединения закончен так но ну, почти долго ждать не получится потому что может не хватить зарядки так, ну, после этих тренировок я сейчас поставлю сверху, несмотря на то, что есть какая-то группа пчелы, потихонечку верхнюю. Ну и посмотрим, как они уже завтра при формировании будут себя вести. У литка сразу будет видно их миролюбие по отношению друг к другу. Ну, как правило, осечек не бывает, потому что расплода нет, феромон у маток, сейчас не такой активный по восприятию пчелами, чтобы они проявили так вот слету, агрессию. Это тоже такой, как сопутствующий фактор перемирения, потому что был бы расплод. Понятно, работа яичников напрямую связана с активностью феромона и в этом случае тяжелее. Вот почему летом и тяжело объединять чужие семьи, потому что Потому что именно по этой причине. Так, ну пробуем. Так, ну эта процедура именно так и выглядит.